Добрый день дорогие друзья! И в этом видео хочу с вами поделиться своим наблюдением, которое я обнаружил при выращивании павловни. Вот эта павловня, вот она здесь в контейнере стоит. Я оттуда достал вот три экземпляра. Самые большие на фоне остальных. Вот они начали расти. И этот контейнер стоял вместо вот пустое. Вот здесь вот под лампами. К сожалению камера телефона не передает освещение, Ну конкретно вот это место, здесь лампа одна, она отличается по спектру, а нет, видите, вот это один спектр, а здесь другой спектр освещения, здесь, вот, э, здесь все в одном светодиоде бело-красно-синий, а здесь вот отдельные светодиоды красные и синие, она как бы изначально предназначена для выращивания именно рассады. И вот что я обнаружил. Здесь даже тоже можно по этому контейнеру видеть, что некоторые экземпляры, ну, те дальние росли, потому что закрывали листья соседнего контейнера, поэтому они плохо росли, я их убрал. но сейчас видно, что некоторые экземпляры достаточно мощно развиваются. Ну, я хотел показать еще другое. Я хотел показать корневую систему вот этих вот сеянцев павловнии посмотрите какая корневая система то есть она очень очень мощная то есть видно корень шел вниз внизу места нет он пошел уже наверх и будет возможность, он вылезет выпрыгнет за горшок ну, естественно он в брегах не будет он будет крутиться здесь оборачиваться но очень мощная корневая система при этом сам он не очень большой по высоте Другой тоже самое. Видно здесь, да, такая вот, а есть, а здесь тоже покажу. Тоже. Сейчас стоит жаркая погода, требуется обильный полив, потому что вот сейчас чувствую, что он уже легкий, И такие корни, как насос, выкачивают из, всю влагу из земли, а в этих горшочках им, конечно, тесновато. Ну, здесь вот можно посмотреть. Допустим, для примера взять похожего размера вот такой похожего размера сенец и посмотреть его корневую систему, какая она. Вот она растет по другим спектрам. Сейчас я вам покажу. Ну видно, да, что она не такая, так сфокусировалась Видно, что не такая развита. Она есть, она тоже очень хорошо развита, но не такая крупная, не такая обильная. Хотя сеянница сам по себе выше гораздо, чем вот если их сравнить, он выше. Не намного, но выше. Но при этом он тоньше и слабее. А вот этот вот, он толще, он невысокий, но с мощной корневой системой очень мощная корневая система я буду наблюдать за вот этими которые здесь рядышком растут в одном и том же контейнере вместе с теми под этой же спектром лампы и понаблюдаю потом сравню с другими сеянцами, которые растут под другим спектром лампы но уже как бы, видно для меня очевидно что разница существенная не знаю связано ли это только с лампами или это зависит еще от именно семян, которые используют. все разные в природе. Кто-то заложен генетическим, с мощным ростом, а кто-то с меньшим. Не знаю, ну вот такое вот интересное наблюдение. Ну а это все. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Это именно влияние выращивания лампами спектр лампы или это просто генетическая обусловленность конкретного семечки пишите будет интересно услышать ваше мнение на этом все до встречи в следующих видео пока!